Всем респект, братва, с вами Мародёр 120 Гигабайт Это уже пятый выпуск Битвы с подписчиками Не могу поверить, что у нас уже пятое видео Отличный формат, который заходит и мне, и вам Напоминаю его суть Выкидайте кидайте мемчики в специальный канал на нашем дискорд сервере Я их потом смотрю, реагирую на видео Самый лучший мем определяется в комментариях Победитель получает от меня игру Steam В прошлом видео победил Коля Элтарин Судя вот по этим комментариям Который прислал вот этот мем Когда пытаешься подключить HDMI э, за телевизором на ощупь Бля, это жизнь, кстати. Коля получает от меня подарок в стиме, конечно же. Сейчас посмотрим, что у него есть в списках желаемого. В Оксидж на подарю. В таринок. Так, погнали, погнали, давай, блядь. Так, видос каталы. Артём. Нет, Артема. Артема. Я Нет здесь. Артёма. Я тут, все нормально, я здесь. Я покакал перед видео. Так, и дось, как кнопы. Когда спалил на поличном? Когда слишком долго было тихо? Блин, ребята, есть что-то такое невинное и одновременно грешное в матерящихся детях. Я сейчас не про хейтеров, вот этих каких-нибудь там дотеров и так далее. Нет, я про детей, маленьких детей, они не понимают значения слова. Это как иностранцы, понимаете, когда ругаются на вашем языке. Вроде так мило, и вроде же так ужасно. Психопаты, маньяки, чуваки, которые спят в носках. Я сплю в носках, когда болею, между прочим. Не вижу в этом ничего плохого, я даже купил себе специальные шерстяные носки в Болгарии. Чтобы когда я заболею, налить себе чай спокойно в них спать. Две пары я купил, между прочим. Две пары. Одни беленькие, другие коричневенькие. Их одену. Никогда не осуждай человека в носках спящего. Аминь. Ребята, не забываем голосовать за мемы. Так мне легче определить, хороший мем или плохой. Чай. Кофе? Меня чай. На кофе аллергия. А тебя я ненавижу. Ненавидит меня. Я бы носал ему в чай. Медик бы туда положил, чтобы не заметил. Снял бы все это на видео. Подождал, пока он выпит, а потом показал бы этот видос. Аллергия на кофе? Есть аллергия на кофе? Аллергия на кофе. Может ли быть аллергия на кофе? Одним из самых редких видов пищевой аллергии является аллергия на кофе. Джекпот чувак словил, значит, будешь пить чай своей мочусь, Сука! Я не уверен, что это мой хвост. Ну давай попробуем. Блин, мы недавно это делали в Ларе. У меня вообще круто. Это бан Там немножко другая ситуация, конечно, была Но, тем не менее Оказывается, каждое утро я просыпаюсь как настоящая принцесса Диснея завалили свои Разорались, неделю, б***, Золушка, Феушка, единственный выходной мать вашу. На... она когда больно энергично вскакивает утром. Я в жизни так не. Ну хорошо, слова правильные, но как они поданы? Э, золушка, Феушка, да кто ж так встаёт-то? Золушка, Феушка, единная. Вот так, да. И этому я мог бы поверить. Обезьяна, мародер, Лева, подписчик, который не посещает стримы. скорее подписчик, которого я зову в Дискорде, а он такой, да я не могу прийти, сейчас у меня дела. Помянем обезьянку. Привет, не против познакомиться? Это парень, есть еще вопросы? Да, спроси, не против ли она познакомиться? Лады. Это Лады. А этот мем не смешной, не я. Зайти на стрим мародеры и поставить лайк. Зайти на стрим мародеры и не поставить лайк. Богохульство. <связывая> О, как заниз лайк или беднягу. Димон, я это только для видео сделал, может вернуться еще. Так, я не понял, нахуй на, Я ждал 45 минут. Чтоб ты, блядь, 120 <связывая> Что начинается... Осталось время живища. <связывая> это жизнь ты, жесткая. Ты. <связывая> <связывая> это касается не только скачивания чего-то. Я когда рендерю видос, у меня такое очень часто бывает, он повисает на 100% и рендерится вечность, пока я его там не перезапущу. Так что я понимаю эту боль. Слушай, но, ну, во-первых, это, конечно, подстава, 100%. Если нет, я уверен, что вот этот поджигатель потом получил пизды кулаком, перемазанным в говне. Когда Тёма подвозит хейтера киберпанк. Да вот он, мать его, госпиталь. Администрация находится вот здесь. С*** отсюда. помощи! Свалив туман. С*** нахуй из моей тачки. Ну нет. Один Но из моей машины! Нет, нет! Я абсолютно не понимаю, где я нахожусь. И если бы вы мне помогли, мы бы смогли исправить этот. Вы около госпиталя! Это и нет. вы должны покинуть! Какую мою машину? На этом все. Сейчас объясню. Почему я не согласен? Я таким тоном с хейтерами не разговариваю. Я говорю, что он человек, который не понимает там что-то там. Ну и на самом деле я могу понять, если кому-то игра не нравится. Вы можете посмотреть мое видео по киберпанку, да? Я там все свои мысли по этому поводу уже высказал. Но обычно вот так вот. Это говно, а туда не залажались. сиди броши, трэк, говнюки, тупые. Нас всех наебали. Ну, Ой, ублюдки, ненавижу. Так говорит хейтер, не я. Я добрый, хороший, милый мужчина. Расизм лайф. Сейчас оно ударит, и винты до него дебутся сто пудов. Да, нет, это понятно было сразу. Лицо его просто бесценно, это идеал. Так, опять от Игоря. Ух, Игорь закон, смотри, вот херачит. Только на и обучение. Закон нужен, чтобы его нарушать. Сука, будешь нарушать, сука, банк получишь. Блять, вот этим нахуй, Прям по дебальнику нахуй. Почитай, блядь, правила, сука, пожалуйста. блядь. Все и... верно. Все верно, абсолютно верно, но на самом деле лучше бы сюда подошло, если бы у меня вместо этой шапки была какая-то слово, которое вместо ментовской... Эээ, полицейская, полицейская, с уважением, полицейская фуражка и вместо члена какой-нибудь жезл там. Мне вообще кажется, что вот этот вот отрывок надо показывать всем, кто заканчивает автошколу. Извините, х**лый Так, за что там Валя извиняется? Я хочу сказать тебе что-то, просто не могу... Ему дрочит или он наркотики принял? Я теряю мысль. Тебя дрочит. Кто тебя дрочит? Эй! скетч, да, Да! Да, абсолютно. Это что за намеки, что я ему дрочу? Никогда в жизни никому не дрочил, кроме вашего покорного слуги. Ку**ый скетч 2. Он со мной так не разговаривает. так со мной разговаривал нахуй. ему была бы, ясно? Великолепный монтаж. Если меня отзеркалить, я выгляжу как супер криво и ужасно. Это правда? Напишите в комментах. Был Артемка членом МАЛ, но сообразителен. Повзрослел и девкой стал. Теперь он восхитителен. Что это такое, Шадоу? Во-первых, это слепок с моего пениса. Во-вторых, ты что, хочешь его куда-то заполучить, что ли, такие шлёшь про меня? А? Вообще, если бы я девкой стал, я бы, конечно, пошел на Twitch и заработал бы миллиарды уже давно. Тогда решился на 69, а она случайно чихнула. За что ты развиваешь во мне фобию к столь прекрасной, взаимовыгодной позе? Степан, что это такое? Приколы до слез, зима, горки, ржака, смешно. Зачем ты кидаешь сюда хэштеги, ты что? Егор, ну что так долго? Да я моюсь, а. Чё ты в стесняюсь? Да чё я там не видела? Меня, Зачем я смеюсь с этими видосами? Вот вы куда меня привели, что мне такой контент начинают доставлять? RTX, который я могу себе позволить. Мне кажется, что в данный момент времени все могут себе позволить только такой RTX. 200 тысяч? Сейчас он стоит дороже, чем моя машина. Спасибо большое, майнеры. Горите в аду. Когда-нибудь это... Все, разрулится. It's fine. скетч номер три. Отвали. Еще господи, валя, смотри, фига, что это вообще самоделки. Блин, монтаж, вот это я понимаю. Парнув какая-то, ребят, вообще мне не понравился сейчас. Мне даже не встал. Идеал. Но на самом деле я вам вот что скажу: это видео на данный момент набрало 1600 просмотров. 90% процентов приходит с поиска на ютубе. Знаете, что они ищут? Я вам покажу, я покажу вам. Сиськи, сиськи аниме. Viva project аниме сиськи, сиськи. Поэтому мне кажется, у них именно такие мысли, когда они смотрят видео: Йовы скетч 4! Валя, эти скетчи не такие же Лопату возьми. Какую лопату. Говорят тебе, лопату возьми, там за забором картофан бесхозный растет. Ну и где лопата-то, ебать? Где лопата? Я не знаю, где лопата. Где лопата? А что мне на нету лопаты? Кто за лопату отвечает? Не я. Нет лопаты, у меня на пиде. А это не пиздец, понял? О, какой улдскул, вот этот мем с этим пацанчиком. Я потом нашел лопату, кстати, если чего. Все нормально. Не сразу, но нашел. Йовый скетч номер пять. Валя точно победит. У неё я монтаж, бля, ни хера себе спецэффекты, бля. Скорее антиреклама. Выпивая, не забывая дисциплинирован. Да, он очень дисциплинирован. Чё тебе доверить сука ты, бля, твою мать, бля, какого х**я? Бля, это идеал. Не, ну все, я уже понимаю, кто у нас фаворит этого выпуска. Валя прям пашет жестко. Лайкос жесткий, Валя. Красотка, это очень круто. Это видео будет посвящено полностью скетчем от Валя, насколько я понимаю. Вот как вы бы назвали лошадь? Я не знаю, как назвать лошадь. Как вы, блять, не, научитесь. Шевелись, не, ну это да, это понятно, это понятно, но я бы лошадь не стал называть плотвой, потому что платва это блять, рыба, я об этом, кстати, узнал не так давно. Хорошо, кроме плотвы, как ее назвать, я понять не имею. Вот как вы бы назвали лошадь, я не знаю, как назвать лошадь. Я их не смотрел! Я их не смотрел! АП-музыка! не смотрел вот этот мультик я даже забыл как он называется yo номер 8 ребята вы не сможете победить валю я номер девять это просто великолепно валя аж есть захотелось Эль, толстый. мне тоже. Метьями лежу на боку, съедаю в минуту по караку. 15 батонов, 50 куличей, и сотню зажаренных толстых крочей, селедку под шубой, картошку с водой. Засаленный город саду. И не расстаюсь я с пирожным и кексом, даже когда занимаюсь сексом. Очень же хотелось огурчика, вы меня простите. И неплохо, неплохо. Но прошу заметить: я всего этого не ем. Единственный мой грех это алкоголь. Все остальное время я питаюсь как принцесса. Мед не очень помогает. Придет серенький волчок, сунет попу кулачок. Что это такое? Эти волки забыли, как спариваться, что ли? Супер Макс, к пришли соседи. Ай бей шкиллу! Шкиллу бей, Дура! Это дурачок! Блокнот. Дебил, яснот. Что ты стучишь? Я не поняла, что случилось? Ты больной какой на голову? Или тебе заебок от него? Я же тебя предупредила, чтоб ты этого не делал. На самом деле у меня соседи очень воспитанные, просят меня по-хорошему и никогда на меня не ругаются. О, это 100% я в Майнкрафте. Вот вообще, кто был на моих стримах э, по Майнкрафту, знает, что у меня вот абсолютно такая же ситуация. Это Жиза. Районы, кварталы, Артёмы, болваны. Богохульство. Выгнать. Мемы про себя, мемы про Артема. Вот. Это верно. Все верно. Все верно. Мемы про Артема попадают в видео. Ну, почти все. Блять! <ти> это я ловлю мышей на даче, что ли, или что? Блять, ебать. <Bold> Зачет? У меня, кстати говоря, на даче правда есть мыши, я, правда, их никогда не видел. Может быть, поэтому? Хьвый скейт 10! Настя сад, когда подписчики плохо себя ведут. Все рихнулись. Я единственный, кому не насрать на правила! Настя, между прочим, сама их частенько нарушает, а потом удаляет свои собственные сообщения. Хороший модер! Настя! О, Спасибо! А нет! Нет, нет, нет! Нет! Нет! Нет, нет, нет, нет! Нет, нет, нет! Нет! Нет! Нет! Настя! Сейчас они <свист> Я все время смеялся над этими школьниками в Майнкрафте, думаю, вот орут какие ты... Куда же эта дорога меня привела? <служие> в наши края. Надеюсь, Это не начало очередной российской шутки. <свист> Теперь мне хочется услышать продолжение этой шутки. Никаких шансов на успех. Валя, хватит! Остановись! Остановись! Уже ты немножечко выходишь за грани разумного, и мне становится тяжко понимать, что происходит в твоих скетчах. Но она не собирается останавливаться, еще два скетча нас ждет. Главное, оргазма... Рекурсия. Как гитарист, я заявляю, что это не единственный способ. Есть еще один. Валя, Валя, Валя, остановись. Остановись. Остановись, что это не единственный способ. Есть еще один. Что это такое? А здесь я ничего не понял. Но тебе респекты. Я на следующий день после того, как постриг ногти. Мне на самом деле не понять этот бел, У меня есть одна большая проблема, ребят, признаюсь вам. Потому что я самый честный стример. Я грызу ногти. Я их сгрызаю нахер. Если вы знаете, как это дало тучиться, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я люблю разводить мне комментарии. Да, пожалуйста, напиши комментарии. Пожалуйста, любой, пожалуйста. Мне нужны на честно, я тебя умоляю. Пожалуйста, ну пожалуйста. Стример никогда не одинок. К Его засранет Макаров в скорну с шару Александра Под Дмитрий СТС на Садылин Лисад, Артма. Там на самом деле еще целая куча народу, которых я люблю, уважаю, и респектую жестко. Если тебе грустненько, и потряси всегда так буду делать, спасибо за совет. Сейчас будет куча мимасов, дошли руки. И он со мной так не так со мной разговаривал, нахуй. Ох уж ваши эти аниме-мемы. Препод рассказывает анекдот. Мы, которые хотим получить автомат. Если бы так все было просто в институте, что я посмеялся над анекдотом препода и получил автомат. Лекция по математике. 43 человека из двух потоков. Математичка, чему равно это выражение? Тишина. 43 человека на стриме. Чего успится-то? Подъем. Подъем. Вставай! Вставай, говорю. Просыпайся! Алло! Мне кажется, я был бы отличным преподавателем. Я опаздываю на важное мероприятие и спрашиваю у старосты, где собираемся? Старосты, собираемся у главных ворот. Я. но это классика. Надо делать что-то новенькое, из чего-нибудь новенького брать отрывки. Кто то Хватит пить пиво, смотри, у тебя какой живот. Я. Живот не от пива, живот для пива. Вообще, живот от пива и для пива. Я буду вставлять этот мем, мне насрать, что он устарел. Обычный день из жизни финской семьи. На самом деле не фанат black metal если быть честным, да. Но уважаю, респектую, котирую. Это Так, Дэвид гоу что-то сделал. Когда Артем сказал, что youtube гей. Аргумент Ютуба, что это не так. Господи, я так не люблю этого деда. Так же, как я не люблю YouTube. Вообще YouTube в последнее время прям совсем шарит. Совсем. Сегодня списал мне 70 лайков со стрима. Поэтому, ребята, оставляйте свои лайки. Потом заходите еще раз на видосик. Проверяйте лайки. Если его там нет, поставьте его еще раз. Докажем YouTube, что он сосай. Супермакс, ну я не буду это ставлять. Это даже не мем. Я не понял ни хрена, что здесь произошло. Я тебе даже вот так поставлю. Я, конечно, понимаю, что ты старался, братух, Но надо стараться лучше. А все, ребята. Все. Закончились, мемасики? Большое спасибо вам за то, что вы присылали свои мемчики в наш Дискорд-сервис, специальный канал Битвы с Подписчиками. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какой из всех мемов, которые сегодня были в видео, понравился вам. Больше всего оставляйте тайм-код, лайкайте, комментарии, э, с которым вы согласны. Не забывайте оставить лайк, конечно же, под видосом, поделиться им с друзьями, потому что YouTube нам не помогает никак. 15 тысяч подписчиков я снимаю маску, осталось не так много, всего 1300 с небольшим человек. И, конечно же, подписывайтесь на на канал если вы еще не подписаны и увидимся с вами на следующих видео и стримах с вами был мародер 120 гигабайт жестких всем респектов йоу